Итак, мы начинаем следующее наш Открытое собеседование. Я зачитаю реглан. Представление членов жюри. Затем я представлю в течение двух минут. Затем ведущие это я вопросы одинаковые для всех проходящих на собеседовании сегодня. Ответ на вопросы до двух минут. Две минуты мы останавливаемся. Будет задано 9 вопросов общих. Затем члены жюри задают свои индивидуальные вопросы, необходимые им для высказывания в конце собеседования своего мнения. Время на ответ до 2 минут. Присутствующие на открытом заседании представители Хайдерской общественности смогут задать каждому из президентов свои вопросы. Общее время на задавание этих вопросов 10 минут. А ответы тоже до 2 минут. Затем происходит голосование членов жюри и объявление результата. Я прошу Члены жюри представятся, назвать свою общественную организацию. Александр Фивулин, общественная организация ММАУС. Угу. Анна Бурина, ассоциация Ирина Батериев, адвокат, общественная член. Виктор Смородницкий, преподаватель генеральниевского университета, адвокат. Сергей Кузнецов, профессиональный Анатолий Урск, Нашим Боряков, Роматерой Завинков. президент Ассоциации Я Ирина Абдух, живущая Шассирова в Пожалуйста, представьтесь, Вы. Наталья Наталья Победарина, судиректор Афгитанский Союза. Вы хотите что-то о себе сказать? Или мы можем идти дальше? А, Виталий Никитин, как представить сейчас вам да. ту информацию, которую нам удалось собрать и которую нам предоставили в отношении этого судьи. Да, информация из открытых источников, информация от людей, которые проживали в Киеве, в этом районе. Uh, Курсное аргентование – 4 uh, года. Освита высшая, Национальная бюджетная академия Умдрова и факультет результатов профессиональных судей. Неваживание не Умдрова в шестом году uh, окончено. По базе данных Единая, единая Державная решительность системы справ Справы, чем маятёжно для вынесения решений против волоявления громадскости, честности, стратегии, если представители суспільства, еще правы участия в революции гидности, не знали. Местные фахивцы справа справах характеризуют мобиловину и порядок нанесимых людей. Э, образ жизни ситуация соответствует тому, что задекларирована декларация доходов за 2014 год. Пожалуйста, члены жюри, может ознакомиться с декларацией да, в большую сторону и по отчасовую стрелку. Да, это был... Так. Все? Да, вот. Что это было? Это был... Все, наверное, все. Так, хорошо. И вот мы начинаем. Первый вопрос. Да, Николаевна, что побудило вас принять участие в нашем в таком открытом собеседовании? Ну, хоть... что-то новое хотелось... Посмотреть тем более сейчас очень прислушиваться к общественности, открыть сель для общественности, потому что у нас судьи, мы судьи люди молчаливые, если интересно, что каждый. Да, Николай, да. Не буду если вы вам наденете микрофон, потому что у нас идет стрим, и там говорят, что плохо слышно. Ну, <свят> можно <свят> <свят> не люблю. А если он будет рядом где-то? Да, <свят> нет, не, рядом нет, нет, нет, нет. нет. Да, если можно, чуть, -чуть погромче. Хорошо, <свят> спасибо. <свят> Это все, да? <свят> Хорошо. А зачем вы пошли в студию? Как вы делали другого в своей профессии? я еще можно а, Еще в 8 классе я вирішила, кем я ставлю. До этого я вирішила, восьмого класса классе, провознався, я поднимаю. я Я изменила, что я могу, может, маленькие, страшно. А может кто-то повлиял на ваше решение? Вот а этого пример, нет. А, ну, Во-первых, уже хотела, чтобы я была ликарем, но. Спасибо. Вас устраивает заработная плата вашей должности. Сколько вы зарабатываете сейчас и какие, кроме заработной платы, у вас источники дохода? Заработная плата. Я бы любого, может быть, заработанного плата не устраивала. А какая она сейчас у вас? А какая сейчас у вот нас получила 6 тысяч. Какая будет, там же поменялась, какая будет за это месяц за я не знаю, но я 20 грамм, около 70. А какие-то иные источники дохода есть? Муж с работой. А муж кирок дали? Кирок Mm -hmm. Складная mm -hmm. Утономка, отправка, um, дорогая, а как вы любите проводить свое свободное время? Где вы отдыхаете? страны выпустили, может быть, как в Какая yes. самая дальняя поездка у вас была? Самая дальняя это родители подарили путевку, где и какова Ваша практика применения решений Европейского суда? Ну, как сказать, такой практики особо нет. Это был такой, был ну, «Дети войны»-черманцы, как немножко. У нас сегодня маленький, родил маленький, делал особо так, не громкий. Не... сейчас у нас один судья работает, справляется. Спасибо. Сейчас идет процесс изменения системы в нашей стране, коррупционную систему. Меняем, да? Хочется ее вообще убрать? Наверное, меняем. Вот Что должно измениться в вашем ведомстве, на вашем рабочем месте, когда мы говорим о борьбе с коррупцией? Вот сейчас у нас в обществе идет борьба с коррупцией, да? мы меняем правила, по которым живет наше общество. В вашем ведомстве, в судейском ведомстве, что должно измениться, чтобы вы могли сказать, что там нет коррупции? Ну, на ваш взгляд. Вот общество убеждено, что судьям дают взятки. Что должно измениться, чтобы вот общество поменяло свое мнение, что судьям не дают взятки, и они не берут их? Ну, на мой взгляд, у нас э, председатель идет прием граждан. Я считаю, это неправильно. Не, не должны. Ну, как-то неправильно. У нас есть адвокаты. Ну, вот так. -то. то есть это как, как возможные каналы, да, получается? Ну, да. Да. да. Может еще что-то. Ну как бы защита. Мы должны, как бы, сказала. Далькова, я хочу вам сказать, что мы сейчас вот здесь что мы с вами делаем? Мы с вами общаемся, да? Мы не проводим здесь какого-то там экзамена, не проводим, да? мы, мы не ставим вам вопросы, там, не, проверяем, ну, не проверяем, правильно ли вы ответили неправильно. Мы, цель нашего как бы, вот этого всего мероприятия в том, чтобы и вы посмотрели на нас, мы посмотрели на вас, да? и когда мы что-то рассказываем, ну, мы как-то раскрываемся. Да? Поэтому я просто обращаю внимание, что вы не можете дать неправильного ответа. Просто вот, давайте как бы поговорим, да, вот, на, ну, то, о чем мы вас спрашиваем. Просто, может быть, вам это будет легче. Иных как бы, каких-то замечаний по ну, коррупционным. Вот суд. ну, судейство у нас для нас, граждан, да, мы не судьи, мы не профессионально здесь. Судейство для нас это вот некая такая особая область, которая очень много того, что нас беспокоит. Да, и люди боятся там, попадать к судье, потому что непонятно, как это все дело закончится у вас нет больше вот каких-то предположений? Как же можно убедить людей, что судьи – это достойные и честные люди? Я просто не сталкивалась. С таким, как ко мне, и вообще перед этим я не могу сказать. Хорошо, хорошо. Спасибо. Может, в других судах как-то что-то по-другому? А вам пригласили взятку? Uh -huh. У меня была такая интересная история. Расскажу. Приходит женщина, она, с коридора ее вижу и говорит, мне нужна судья Но она смотрит на меня, и я понимаю, что она не знает, что, что я судья Ну, заходите, заходите, садись. хотя я бы хотя бы для начала секретарь, спросить, кто это, что это. Она мне говорит, мне вот адвокат сказал, вы будете вести мою справку. Делать, По... на... И ему надо передать документы. Говорю, «Ну я причем, я... во-первых, я не знаю, кто вы, какие документы. Ну, а она мне говорит, у меня маршрутка, я опаздываю, ну а женщина такая, ну, 50, может, пять лет. Говорит, ну передайте, пожалуйста. Я говорю, ну положите вот там на столик. Если вам видишь, передам, видишь, но я не могу этого. Или попрошу девочек секретаря. Она ко мне подходит, вот так близко, немножко нет расстояния, раскрывает свой паспорт, и там очень много денег, но не одна тысяча это точно. И она мне говорит, так мне же еще деньги надо передать. Ну, я понятно, что это такое, я попросила в интернете забрать свои документы, которые я даже не знаю мне показалось, что это была попытка как-то меня через те детьми и как-то меня... Вот такая была история. Спасибо ну, Вам, спасибо. Спасибо. спасибо. А... Наталья Николаевна, о а чем Вы искренне сожалеете в своей жизни? Есть ли такое что-то? Наверное нет, да? Спасибо. А, у вас есть автомобиль? У мужа. У мужа. А вы водите? Почему-то боюсь. Есть права, но почему-то я никак не умею. Понятно. Мой вопрос к тому, что а когда вы едете с мужем, у вас кое-то останавливает гаишник за нарушение правил дорожного движения. Как вы решаете? Как муж решает вопросы с гаишником? Ну муж там да. Ну, это выставление административного протокола или все-таки сколько да, там все Были протоколы, все были протоколы да. да? А не протоколы были? Когда быстро дать, ну, дать денег и уехать? Я не знаю, о чем они там говорят, но было без протоколов. Понятно. Да, Наталья Николаевна, назовите, пожалуйста, человек, который для вас является примером патриота. Пять человек нашего времени, нашего времени, пожалуйста. Пять человек, мы которые для вас всегда есть. Я Да. Раз. Você Фактически работает один. Один? Ну, сейчас на больничном Хорошо. вообще никогда. А вы председатель, да? О, работает председатель. Да? А, то есть у вас двое, да, работает? Ну, я же не работаю, каждый месяц. месяца. А, я понял. Ну, потому что вы видели, пошли. Скажите, пожалуйста, вот, ну, вот дела, у вас там есть там, ну, семья, Пековский район, я просто знаю, я там неоднократно бывал в судах, принимал участие. Там сахарный завод же, да? Ну, он не работает. Не работает, уже, да? Ну, в принципе, есть дела, которые как бы, представляют большой интерес для предпринимателей, для, там, для людей, связанных с арендой земли. То есть такие, ну, что, никто никогда ничего не предлагал решить этот вопрос как-то там через судебные решения. Узаконить недвижимость, дальше узаконить незаконное строительство. Ничего такого не было. Еще вопросы? Да, пошел. Кто ваши родители, чем они занимаются? Мы вот, ну, второй вопрос. Так, разные люди. Да, пожалуй. Кто ваши родители, чем они занимаются? Мои родители, так занимаются в них магазин небольшой хозяйственный. А. И, и, хорошо, спасибо. И второй вопрос. Я так понимаю, чувство справедливости толкнуло вас на эту профессию. А приходилось ли вам, ну, скажем так, справедливость отстаивать, или как понимать, до того, как вы стали учиться, учились и стали суть. Приходилось вам в жизни отстаивать это Да, лично вам. Не лично не. А, а не спасибо. Вы сказали о том, что вы и о том, что вы выбирали эту профессию, исходя из того, что один человек может сам, принимая свое решение, применять ее Ну, что может, что-то подниманькое, у вас может, Что это для вас, вас? Это когда принимают решение. разговаривала с адвокатами из Германии, они говорили о том, что ситуация, когда закон был беззаконием, по сути, да, понимаем, о чем мы говорим, то, вот, исходя из этого, я и спрашиваю, как вот у вас с понятием справедливости да, и э, осознание того, что закон может быть несправедливым? Если у нас такие нормы, как вы действуете в таком случае? Нет ли тут диссонанса для вас? Ну, конечно нет. Вы правы, конечно, но а что как я могу принять решение мне в рамках? Закон. А если норма Конституция, норма прямого действия? Да. Находите сразу решение. Прежде всего Позвольте, я продолжу эту тему. Есть два основных принципа в любом судопроизводстве. Первый это верховенство права, а второй это законность. Вот и частенько они вступают в диссонанс друг с другом. Вот доводилось ли вам решать такую ситуацию, когда вот право нарушается, но нарушается оно вроде бы как законным путем. Приходилось ли вам как-то решать эту ситуацию э, и какое решение вы принимали? Мы это вы меня хотите подвести к этим пагиям, которые это было. Это было я могу сказать, нет, не было у вас, вам да, не приходилось не вставать в такую э, жесткую ситуацию, когда вот вроде бы закон говорит одно, но при этом он нарушает явно. Ну если такой случай был, то он должен был оставить какой-то отпечаток в сознании, вот хотя бы поиск решения был. Как я могу принять решение? в рамках. То есть вы в любом случае будете принимать решение? Спасибо. Можем вам вопрос? Можем это неверно, но я 150 раз вчула, что в юридической академии не можно вступить, даже если ты Таким же, школу без хабаря. у вас это выезжало? Без хабаря. Это не вопрос. Так оно и видно. Я хочу, И я, кстати, в Я хабаря. Ой, я что? Ну, вопрос прошло. Возьли Кадаласки вечинки. Через... Кадаласки вечинки не везли. Я поступала сразу на контракт. И вопрос Савинкальский я понял. Думаем, что Как всегда. Знаете ли вы, где в Украине? <свят> да, так че не? Олла, с Плюс ее одеться? Ну с Как вы относитесь вообще к административному управлению в отношении колла со стороны апелляционных судов, высших специализированных судов? Ну, например, при принятии каких-то решений вы звоните, там, советуетесь или ездите, советуетесь с апелляционным судом. У нас суду. есть курор, которые можно позвонить. А вам звонят с целью какого-то ну, уточнения принятия каких-либо решений. Это, а вы считаете, она должна быть однозначной? Или все-таки вы считаете, что у вас должна быть свобода принятия решений? Нет, ну понятно, свобода. Но когда, например, вот сейчас бум дел банковские сборы, mm -hmm. и когда ситуация практически одна и та же, один долго, видно, так как. Mm -hmm. вот. А получается, если почитать реестр, то решения принимаются. Хотелось бы, да, наши, наши стоящие дымы заваливали, брак, <с дыма> какие-то, какие-то, какие-то, какие-то, какие-то смены, может быть, их вреду. А у вас банковские кредиты есть? Mm -hmm. результат, когда она все что-то видно, я понимаю, что разумеем, что она забылась. Слушай, ну, знаю, стали результат, но надо чуть-чуть, может быть, разгрузить суды, внимание специализация, чтобы было больше судей, была специализация, как, потому что идешь в уголовное дело, через час гражданское, между тем делом админка с милицией, как мелкая это тяжело, потому что кодекс-то тут, тут, тут дергаешь, как сейчас у нас один судья, так не так Пожалуйста, можно э, вот ваше личное мнение. Вы считаете, создание административных судов оправдано или нет? Оправдано. Оправдано, очень оправдано. Это нас даже немножко. Не то что немножко <плодисмент> разоружалось. Потому что там своя специфика. <плодисмент> <Да>. Также <плодисмент> же господарские суда мы выполнили какие слова Бога что это очень тяжело. Вы сказали зарплату, у вас при этом около 7 да? а ва... тысяч. Потом... Ну да, но сейчас авансом сказали 6 тысяч. Да. На сегодняшний день вам это хватает. А закон. Для... Да. Муше. Да. Да. Уже меньше зарплаты. А хозяйство дома есть? есть. А, ну еще поняли в квартире, в доме, в доме, Дома. Дома, в доме, в киричорке, да? Ну, я там родилась, там выросла, все же так. что может есть? Если вопросы, <гум> <гум> <гум> тогда у Ассаня, есть, попрошу. <гум> у меня вопрос. <гум> <гум> скажите, пожалуйста, как вы ставитесь, вот вы живете в небольшом местечко, вас люди все знают, как вы ставитесь для того, чтобы... Э для доторка не была, как до все выставленное лично? Це вам не заважає? чи его но, бы вам бути в этом средовощи. Ну, этом ну, средовощи, ну я, есть, такое я если. Да, Не вдруг такой такой вопрос. на увазе, не с... Суть, яка она есть. Но ну, вы же знаете, что мы Я говорю, если бы ее не было, цієї недоторгаемости, я, не я не слышал. Вот есть какая Я ее вообще не чувствую. На вас это абсолютно не влияет? Постановилось, или так? Чувак. Чувак, или иначе? Пожалуйста. Какой музыкальный вопрос? Почему не что. Є до вас не більш ваша, чи є, чи Я ще питати. Скажіть, ласка, ви знаходитесь в середовищі якби інтелігентному, невеличкому закритому Ну, невелике село, чи там местечко, местечко. селище міського типу. От, скажіть, будь ласка, як от вы же относитесь до той элите місцевої, правильно? Вот ваш вплив, вы чувствуете, что вы как-то влияете на людей, потому что вы судья, вы выносите решения, до вас прислушаются. Ну вот вам это помогает, что от вы имеете такой авторитет, как судья, вот, хоть и молодость человека. Суддя – це перша робота, як і будь-яка інша ну, так, так. так. Суддя – ну, хтось судьбує, хтось чинник пронесе. Ні, я мала на увазі, що от ви особисто працюєте ну, там, де вас люди знають, що ви є суддя. Якісь до вас, як до людини, до такої зналиї в своєму сиробуші приходять, от чимось там, знаєте, порадьте там скажіть щось. От таке ну, не ж не маю. Право, давай, давай. — Чисто по людски. — Чисто да, по людски. Звучит на соседях, в наеме, Ну да, что они живут. — У нас есть вопрос из интернета. <систил> — Было ли такой случай, когда вышестоящий чиновник приводил принять то или иное не совсем или правомерное решение или неправомерное решение? — Спасибо, спасибо. — Была ли такая ситуация? А если бы такая случилась, то как мы поступили? Только в рамках заработки. Да. Ну а я могу даже в этом случае? Ну вы поступили бы в рамках закона, а вы бы выгнали с работы. Такой вариант. И вы точно знали, что вас вы выдали с работы. Ну почему? Ну, запроса может быть такое. И все все такое бывало. Да не я не понимаю, я, я, есть процедуры, Делают кучу... Это поняла, что я сказал. Может, тоже обратиться в суд. Мало, ну обращайся. Все, я <с задоволен. У меня личный вопрос. Скажите, пожалуйста. А вот вы хотели бы, чтобы ваш ребенок, когда вырос, стал юристом? Она сказала, будет актрисой. Это актрис. же я могу? Думаю, да. Вы хотели бы, Да. А что же такого хорошего в этой работе? Ну да я чувствую, у меня мой характер. И я думаю, он получится. Тогда если можно, какие черты характера вы считаете важными в этой профессии? Расчетчивость. Я сегодня чуть-чуть. Квилд. Да. Высокая. Вы получаете удовольствие от того, что делаете? Я, я, я люблю почитать, мне прочитать, показать, что законы прочитать по местам переездки. То есть Вы считаете, что Вы сделали правильный мир в да. жизни? Выбор да. правильный я, правильный. я всегда не вижу ни в чем-то. Вот скажите, пожалуйста, Вы работаете с Абдеем. Вы уже знаете всю судебную систему. Вот. А что бы вы хотели? якщо в кожній роботі є свої недоліки, є якісь свої перевари. А що бы вы хотели сделать, чтобы покращити что-то? щось что-то поменять. Вот что такое глобальное? как бы. Что бы вы хотели сделать? Специализация. Больше специализации, больше судей. Специализация, это, как вы сейчас выделили, вот и административные судьи, Ну, даже в да? самом суде. В должен судья. быть обязательно следствие судья. То есть, сейчас мы каждый там, как решим сборы судей, или на годы, или на месяц, или на день. Каждый mm -hmm. день меняется следствие судья. Должен быть следствие судья обязательный. Вам легче будет противать. Да, да, И, например, у нас был, мы, мы работали вдвоем. Один в отпуске, там именно комиссионном. Получается, по одному делу и наследие судья, и председатель. Куда делать куда его? Куда-то отправлять. Куда так легче будет для участников. Спасибо. Да, вы декларации указали, что у вас индивиденный процент ну, 934. Да? Это что? Это на моде, когда был день рождения моей дочери, родители, мои родители, бабушка, девушка, сделали подарок 3 или 4 тысячи, открыли счет на сумму. До 18 лет, то есть процента. Это вот с да? да, вот так. это спасибо. Все. Вопросы наши исчерпают. Независимо от того, какое у нас сейчас будет решение, я хочу вас поблагодарить за то, что вы здесь, что вы пришли. Мы видим, что вы волнуетесь. Очень хочется, чтобы, знаете, ну, в такой или иной форме ну, вот, наш диалог продолжался. Да? Мы не судьи, мы представители того самого гражданского общества. Мы люди, вы человек тоже. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Я прошу сейчас членов жюри удалиться для вывести решение. Решение Опять никого не улучшайте, Это вот, вот самое... Считайте сколько. Сколько? Ну, если у вас 12... А, вы не так, ну что, все члены перед нами да? А, Итак, Галерина, мы благодарим вас, за вы там. И мы хотим сказать, что наше такое общественное жюри эм, – Пришло к выводу, что вы соответствуете, на наш взгляд, принципам, которые мы декларировали. Это открытость, патриотичность, порядочность, профессионализм. Спасибо вам большое. Желаю вам здоровья.